Бери и делай. никаких вообще, никакого волшебства. Наши резиденты благодаря нам создали сотни онлайн-школ в разных-разных нишах. Сколько у тебя прибыль? 150 <св> <св> Сейчас самое время заходить, потому что как раз-таки в кризис люди тратят больше денег на образование. После битвы предпринимателей я две недели просто приходил в себя. не нравилось сюда? то обучать людей, доносить до людей ту полезную информацию, которая действительно может повлиять на их жизнь. В онлайн-школы инвестиции нужны. Можно начинать с нулевыми инвестициями, получать клиентов бесплатно и постепенно, постепенно расти. Упражнения, рекомендации по питанию, просто какие-то мотивирующие посты, с ними там играем, что это предлагают. Идеальные опросы, опросы, опросы, офигенные презентации. А, ни капли, ни капельки продажи ни одном вебинаре, просто презентация продукта. Вам нужен всего лишь ноутбук, айфон и хороший айфайл. естественно, знание в вашей голове, либо в голове вашего эксперта. Руки в ноги, поднимай свою пятую точку с дивана, организовывай колл-центр и звони. Мы просто а, грамотно нашли боли к каждому из пакетов целевой аудитории. А, на них нажали, а люди открылись. И мы просто презентовали им продукт. Вы сможете приобщиться к сообществу интересных людей. Это люди, которые живут вне экономик, вне курсов валют. Бизнес через Ж. А вот, то есть сначала продал, а потом э, делай В Первый день, если мы делаем трехдневный э, или пятидневник, мы вообще ничего не продаем. Мы, мы даем максимально, э, максимальное количество полезных контентов. Вступление 5-10 минут максимум. Может быть, вас интересует, как выбрать нишу, как найти экспертов. Где получать трафик, как лучше провести вебинар, какую цену установить на ваш продукт, как правильно обучать. Десятая не купила только потому, что в этот момент, когда мы с ней разговаривали, она ехала в роддом рожать. Если ты будешь делать любое дело с любовью и с полной отдачей, то даже горничной, ты станешь лучшей горничной в мире и будешь зарабатывать с доступные деньги. Это всего лишь задача, которую мы поможем вам сделать, которую мы поможем вам достигнуть.